Так сегодня у нас распаковка товар не из Китая, хотя китайский шахматы электронные шахматы Я уже распаковал, вздеки получал. Распаковал, чтобы посмотреть, что там у нас находится не кирпичный. Так какой вот мы имеем такой набор. Итак, тут плата. Плата нам не нужна. Так. Важная информация. Короче, описание на русском языке. Важная информация, я думаю, сейчас видно. Можете запустить и прочитать. Смотрим. Становка батареек. Мне просто самое интересное, что она... О, тут разные игры, естественно. Не только шахмат. И шашки, кузнечик. Так, сейчас посмотрим, что у нас в комплекте. Мне было бы интересно, что она работала 8 в одной игре. И работала без этого, без батареек. Было бы очень здорово. Но мне кажется, нет такого здесь. Так, может у меня есть угу. так, вот здесь сейчас мы так, вот открыл здесь у нас инструкция опять ну тут и не русском языке та же самая только маленькое виде, но не русском. и мешочек зачем тут? Так, у нас набор фишек, набор черные фигуры и белые фигуры, да ну, серые. Так, достаем. Нужно найти, чтобы, чтобы батарейки были бы еще. Тут 4 пальчика батарейки, если не ошибаюсь. Сейчас мы глянем. Опа. так, так. Ну, такая она ровненькая Вот что у нас себя представляет. Доска. Каждая клеточка обозначена. Здесь компьютерная доска. Большая менюшка, непонятно, что здесь к чему. Ну, это надо разбираться, конечно. Вот такие нашел у меня более менее заряженные батарейки. Здесь что имеем за ней панели? А что, Видно? Можно нажать иголочка и сбросится, Если зависло еще что случилось. Так, закрываем. Включилась она сразу, кстати. Выбор языка предлагает. Ладно. Ентер. Вот это выбор я не понял, что Выбор цвета фигур, что ли? Так, поехали. Включаем. Здесь выбираем выбираем игры. Можно шахматы. Тут кстати. Вот выбор игр. Игр. Ну, вот смотрите, поставила фигуры. Тут магнитная основа. Ну, и, чтобы и тут, скорее всего, основа чуть-чуть спалить. Мы включаем. Единственный минус.. То не очень удобно здесь мелкое поле дальше новая игра тут выбираем нажимаем интер выбираем игру шахматы у нас есть шашки реверси игры детства дальше у нас тут четыре в комнате а четыре в ряд леса и гусь Кузнечик. Ним Игра, Игра нор кого -то. Ну, короче, вот тут 8 игр. Так, мы выбираем шахматы. Выбираем интер. Нормальный. Нормальный. режим Выбрали мы. Сейчас. Сейчас мы выберем. Нормальный. Так, сейчас. А, черными или белыми. Тут можно выбирать. Пускай черный. Так. Рейтинг нам не нужен. Опции. Левел. Выбираем левел. Выбираем первый. Ну первый там это самый слабый. Там тут до 30 уровней. Первые четыре для новичков. Сам не на время играется. Ну, судя по инструкции. Инструкция. Сейчас я ее покажу. Вот, смотрите, правовыродные игры. Выберем. Первый уровень будет, нажимаем интер Так, я хожу белыми. Смотрите. Поднимаем фигуру. В том случае пишку. D2. Ставим на D4. Он показывает. Чтобы я конем сходил за него. Г6. F6. Так, что-то пошло не так. Сейчас еще раз. Он не почувствовал. Нет, просто диван тут немножко такой. Вот. Нажал. F6. Все. Теперь я хожу. Но я не буду все показывать. Я на ускоренном поставлю. Он думает как. Надо же, <смех> что-то он долговато как-то, думаю. G4. Нажимайся. Так, наж... да, G4. Не, ну в принципе, прикольно. На первом уровне он сам поддается еще. Только я понял. Вот. Думает он. Я не помню, сколько находств дано ему. Так. Пешка он решил сходить. Он тут играет больше в поддавки. Мы съедаем его коня. а вообще когда она мигает, показывает а. крифу не знаю, что означает это слово крифу крифу Крифу это слово означает осторожно. А что осторожно, я так и не понял. Ну, допустим, мы съедаем. Непонятно. Если это съесть. А, он предупреждает, что вот. Странно. Осторожно. Понял. В этом, если говорит это слово, то компьютер предлагает обучае обучающее сообщение. Все, скип нажать надо. Сейчас. все шахму первый шагх смотритедать обучающие вообще я понял здесь обучающая игра тоже неплохая но это скорее всего позже вот он зачем-то камруш шах <смех> что -то не догоняю перепутал я ферзя съел у него. короче вот коня с ферзем перепутал где стоят и пешку хочет съесть. Так. Я убегаю. Пишет Сури. Сейчас узнаю, что это. Это отключил режим тренера. Но мы не будем пользоваться режим тренера, найдем опять 5 escape. Итак. Какой тренер, если он так тупо играет? Ладно. А7, А5. Про самый первый уровень он специально для новичков рассчитан, не рассчитан человек, который вообще даже играть умеет так полагаю. сейчас смотрите нам просто будет подсказывать не надо нам это конем значит ну да, догадался, что я хочу делать. может не догадался 6. Ну, конечно, на доски любой нормальный человек не пойдет. А ну вот так. Так у меня съела батарейка. Сейчас я начну новую партию и в конце включу. Ну или что-то будет попадаться новое. Тут, кстати, можно менять. Здесь в меню можно менять даже музыку. Там какие-то стили, там очень-очень большой выбор разных плюшек. В вот. вот этой вот. Я на втором уровне играю сейчас. Буду играть. Разных-разных. У меня был третий разряд когда-то. Сейчас не знаю, выиграю ли я его на втором уровне. Первый уровень он так. Он не думает ни о чем. Кстати, он не заметил вилку конем. На Е7 я съедаю пешку шах и забираю ладью. на втором уровне он тоже не очень на этом уровне я довольно просто он поставил мат я попробую сыграть на четвертом это безвременные остальные уже по времени не хочу применять. и скажу как он играет нормально идет. опять я ему сделал вилку но он уже оказался умней. он закрыл пешкой ну, на этом уровне он играет получше я прозевал несколько фигур даже я ферзя произвевал звучание он мне мат поставил но вот эти четыре, первые четыре уровня это уровни называется развлечения для начинающих ну, первый самый славой ну, вот дальше уже будут 15 15 уровней там на ход уровни с лимитом на партию ну короче вот там уже посильнее так что нормально он играет. сейчас сыграет ребенок но ну, я уже даже не буду показывать но то что это доска рабочая тут шашки и шашки еще разные каждый есть описание вот такое получилось у меня видео. Так что покупайте, не пожалеете, реально можно играть, глаза отдыхают или в пути, день от компьютера. Можно вполне так развлекаться от этой игрой. Тут еще очень много всяких функций интересных, не описать.